Всем привет! Видели сто лет, как говорится. Смотрите, что задумал? Ну, тут жена заказала, говорит, Паш, ты давно так не делал нам колбасы дома. Ну, и тут вроде как, любимому учителю нужно там к чаепитию поздравить колбасой. Ну, типа, вот я взял на себя колбасу. И вот, тут же на меня и переложил, понимаете? Ладно. Кракасская. Сревелат если получится, еще сосиски. Но соси... для сосисок мало места, может быть, сардельки сделаем, посмотрим, что, что пойдет. И вот озаботился, стою, тут грустно, потому что я должен для кракоска порезать, вот взять из этой лопатки свиной, вот самые жирные кусочки красивые такие вот, да. Понятно, что это не, не классическая кракаская, ну там говядина должна быть, у меня не говедина нету. Такая домашняя, просто домашнее видео, хом-видео, да. Как я делаю дома колбасу. Вот, пожалуйста, вам, ребята. Вот, на, на самом деле, тут уже никакой постановы или там что-то еще нету. Вот лопатка свиная, да, она была вчера заморожена. Я ее взял, положил в холодильник, она немножко отошла снаружи, внутри еще тверденькая. Идеальное состояние для того, чтобы из нее сделать красивый рисунчик из сервелата и каракаска в том числе. Вот взял, обрезал с этого куска жир, жир, жирную часть, да, и представлю, что это у меня грудинка. Полужирная свинина, да? Я все представляю практически. Вот, а вместо говядины у меня будет вот эта вот нежирная часть. Ну вот, собственно, и назначили все наши роли. А все, что останется, ну, я имею в виду какие-то там обрезки. Но это будет не настоящая краковская ну, конечно, говядина. Настоящая. Ты ну, это хотел сказать? Ну, да. А, все, что останется, вот эти всякие обрезочки, все-все-все. Я добавлю еще там, у меня индейка есть небольшая. Все вот в этом блендере и сардельки. Наверное. Потому что сардельки для жарки на костре, они мне, мне больше нравятся, чем сосиски. костре? Ну, там, ну мы что, поедем на выходные куда-нибудь, там, на гриль какой-нибудь? Или уже надоел да. Да, после майских, я думаю, все какой то небольшая диета должна, ну, все думают о диете, скорее всего, да? Да, ты не своевременно вот это затеялся. Ладно, ладно, я их заморожу тогда, и через месяц поедем с тобой на гриль. Я думаю, что мы их просто съедим. Ну, без, или так. Без грея, без костра. Или так. Все, ребят, сейчас потом дальше все расскажу. смеси э, специи будут разные, естественно. Степень измельчения будет разной. Я к чему? Из одного и того же куска мяса ты можешь сделать ветчину. Ну вот сейчас практически ветчинный фарш. Ну, менее чуть жирный, конечно. Но это ветчинный фарш. Ну, да? ты имеешь в виду по измельчению. По да? измельчению, по степени измельчения пробежимся, да? Ты можешь сделать такую ветчину, потом, если я сюда добавлю половинку мелко измельченного фарша на мясорубке, ты можешь сделать уже что-то типа краковское, ну типа, да, а-ля краковское. Потом, если ты не будешь кус крупные кусочки использовать, а будешь использовать только мелкую решеточку, ну, среднюю решеточку мясорубки, так скажем, то это будет сервелат. А если вот этот фарш я подморожу и запью на блендере… Ну, в смысле, второй блендере, раз измельчу, Второй да? раз измельчу, да, то это будет сардельки, сосиски или там… И хоть, все это из одного сказать. куска мяса. Вот, я про что, да? Степень измельчения мы уменьшаем, из из изменяем, по сути, вид колбасы. Хотя краковскую, Расскажи, кто не знает, что там два вида измельчения фарша, да? Ну, там даже три вида измельчения, ну, она расскажи, достаточно сложно. Расскажи. Рассказывать, да. А, смотрите, в Краковской что мы делаем? У нас есть говядина, ну, в классической Краковской. Говядина, э, которую мы измельчаем на 3 миллиметра. Самая мелкая решеточка. У меня такой, кстати, нет здесь в комплекте. Потом это свинина измельчение, там 6-8 миллиметров. Мм. Вот, такими, вот такими вот кусочками свинина. Нежирная, окорок, да? И свиная грудинка крупным измельчением, вот, примерно, ну, вот таким вот широтом, вот таким широтым кусочком. Вот. и ты их совмещаешь. Сначала ты перемешиваешь нежирную говядину, нежирную свинину, делаешь основу, а потом туда э, в конце сам вмешиваешь уже крупные кусочки э, свиной грудинки. Вариант либо отеплить при 30-40 градусах по-быстрому, как я сейчас хочу сделать, прям в духовку засуну, при 30 градусах он у меня пройдет вот эта вот осадка и цветообразование, и, и просаливание, по сути, да? Предпосол у нас нет. Либо второй вариант, я в батонах могу оставить до завтра, а завтра закоптить. Ну, посмотрим, как, как нужно. Тебе когда колбаса нужна? Завтра. Значит, сегодня комасу сделаем, завтра заверешь и готовый И пойду там в гараж, подкопчу ее. Как коптить, не знаю, там сейчас меня кооператив жаловался, начал, что… Выяснить тебя хочет. Выяснить, потому что сильно дымом пахнет, да. Ну, посмотрим. Либо я здесь в духовке сделаю термичку, ну, в смысле, доведу до конца. А потом горячую, пока она горячая, добегу до гаража, поставлю в коробочку незаметную и включу лабиринтный генератор. Либо я все-таки буду там дежурить и всем улыбаться, и раздавать всем колбасу. Все, кто скажет, фу, какая вонючка у тебя, тут так не положено в нашем городе. Скажи, у тебя на канале есть краковская вот спасибо. У меня аутентичных краковских есть. Есть и квартирная краковская, есть и гаражная краковская. Есть даже, по-моему, деревенская краковская. Ну и аутентичная, вроде бы как. Ну под краковской тоже есть. Ну, года четыре назад мы мяс. Мы в Ростове снимали, помнишь, года 4 назад краковскую? Я еще сравнивал с магазинной краковской. Да, вот был она день. была хороша. Где был я коптил? День. А, коптил ее, кстати, в ящике. Да. У вас на глазах. Посмотрите, там, московская и краковская. И еще в этот же день мы коптили, делали сардельки, сосиски Кнакеры на мусорном изучителе. А, это ужасно. Кстати, были вкусные. Да. В тот, же день знаете, снимали, так э, в тот же день мы снимали, кстати, тогда еще года три или четыре назад в Ростове. Э, краковская из сама была. Из Самятины, помнишь? И сосиски из, толст из толстолобика. Краковская из сама. Mm. Вот, в общем, краковская такая, такой фетиш, который, который ну, в общем, э, сегодня и свинина краковская. Да, ребят, спасибо всем большое за то, что вы к нам подключились, к нашему домашнему разговору. Я извиняюсь за многословность, но получается по-другому не получается. Так, ну и давайте, наверное, для того, чтобы облегчение у вас все-таки наступило от этого многословоблудного человека. Я вам так скажу, у нас для краковской появится и набор. Уже готовый, ничего там собирать не надо в магазине. Прям в одном пакетике, и все получше. И оболочка, и специи, и что там еще? И соль нитритная, по-моему, если не ошибаюсь. Увидимся вместе с набором в следующем кадре. Вот прям идеальное соотношение жира и мягкое для краски бабосы. Ну, примерно сегодня, смотри. Ну, для Краковской, ну, просто группа басы. По а глаз определяешь? Конечно. Басы? В попозже пойдут. У меня эти песни, блин, Так, ну, э, серверлады Краковской вроде как готовы. Еще решил сосиску сделать, сосиску из индейки. Пожалуйста, но... секундочку, подожди, как это сервелата краковская? Ты... Ну, смотри, вот у меня часть, основа для рисунок для краковской есть, угу. основа для краковской я возьму отсюда, вот примерно А, вот то есть это напополам? Ну, примерно, да. А это... чем они будут отличаться Ну, рисуночком и оболочкой. В краковской оболочке свиная черева классическая, а в сервелате будет он наша обычная налоферма. Угу. А специи? Ну и специи, конечно, тоже. А какие еще ну, для краховской и для венского сервелата. Если я так перебиваю, просто куда-то раз-раз, да. будто всем все понятно. Сюда еще, смотри, пожалуйста. Вот сосиски решил сделать. Тут мне матушка говорит, я тут по дешевке взяла кусок огромной индейки. Ну, прям грудка индейки шикарная, симпатичная, но, правда, немножко, по подкачанная. Я могу ошибаться. Вот. Знаю. Я сейчас сделаю из них сосиски, из этой индейки. Если уж там испачкал стол, мясорубку и шприц, ну, собственно, Короче. Как всегда. Сервела. Раззудись плечом. краковская и сосиски на одном квадратном метре. <свят> личной вот кухне. Да? Почему нет? Сейчас быстренько я пока делаю краковскую, сосиски подморозятся. Сейчас быстренько распущу его. Это фарш. Это обычная индейка. Сделаю с растительным маслом. Растительное масло это оливковое масло. Да? Тебе нравится? В тот раз понравилось тебе, нет? Не помню. Грамм 400 оливкового нравится. масла, а грамм 400 воды, вот на это все, на один килограмм вот этого сырья, и в блендере. 400 и 400? Кило 800, представляешь? Был кило мяса, останет кило 800 сосисок. По бутылке оливкового масла? Дорого, да? Давай растительное. Нет, ну в смысле так много. Нам не важно, какое масло, хоть лютиковое, хоть вон там, нам нужно просто, соотношение белка в жир и воды. В умысле, да? а Хорошо, скажи, А правда ну, тяжело человек, который работает на профессиональном оборудовании, хотя бы немножко, перестроиться на домашние какие-то а, объемы? как ты тонко троллишь-то, Ну, конечно, мега-объемы. Мне вот, мы это все не сидим, придется либо соседям раздавать, либо замораживать. Спасибо за тонкий троллинг. А правда, правда. Потому что меньше, чем 3 килограмма, но смысл делать? Ну, только пачкаться. Ну, да, на самом деле так. Работаем, найдем кому-нибудь или сами съедите, в общем. Так что, так, что так. А, Пока буду делать сорвелац фарш для сосисок или сарделек, пока подморозится. Морозим просто пластами его, ну как обычно, знаете, да. Ну те, кто не знает, рассказываю. Тонким пластом положил в морозилку и за полчаса он тебе такой полукамень замерз, прям идеально для для блендера. Все, вся проблема. Дальше. Здесь у меня с 2,5 килограмма. Смесь венский я буду использовать. И немножко фосфат все-таки положу в пакетик на, на 2,5 килограмма для постраховки. Дальше. Краковская. Вот так будет выглядеть. Понятно, что это не краковская классическая, но под краковская так скажем, да? Эм, тут 2 килограмма. И смесь тоже фосфатик положу немножечко фосфатика на 2 килограмма один пакетик. И смесь для краковской колбасы. Всё. А скажи, фосфат обязательно класть или нет? знаешь, ты как хочешь, можешь его класть, можешь его не класть. Если ты в сырье уверенна, то можно его и не класть. Но я не уверен в этом сырье совсем. Потому что, судя по количеству воды в пакете, это же лопатка обычная. Вот там, это чья, был вакуумный пакет, Вакуумный да? пакет, да, Мираторговская, не помню. Там много бы болталось воды лишней. Я сомневаюсь, что он нормальная. Ну, может, что она сказать? уже подпосфатченная? Она может быть уже и подпосфатченной, может быть уже и подкаченной, и все что угодно а может быть. Честно, не знаю, я подложу и все, понятно, что... Ну, ты вводишь минимальное количество какое? Да, вообще нормальное количество на мясокомбинате, ну, в смысле, на промышленных э изделиях, 3-5 граммов фосфата в пересчете на чистый P2O5. В реальности это примерно там, до 7 граммов кладут. И поэтому у магазинов колбас такая оскомина. Mm -hmm. Когда поехал в магазины колбасы, у тебя, на нем такая сухость вот на, на корней. Язык языка. Шершавый, такой. шершавый, язык зуб по скриптву такая и пить хочется постоянно. Вот. Это вот как раз так работают фосфаты. Я вам рекомендую добавлять там 1-3 грамма. Ну, вот в пакетике у нас расслонны. По три вот. грамма. Mm -hmm. Ты 3 То грамма хочешь на 2 килограмма мяса 2 На килограмма, по например, ты... полтора – это просто подстраховка. Это просто вывод этого сырья на, так скажем, на уровень парного мяса. Потому что в парном мясе тоже есть фосфаты, э, аденозин-3-фосфорная аденозин кислота – как раз источник фосфора. Нам нужен для того, чтобы раз, раскрыть это мясо для приема воды, и чтобы сделать из него хорошую, хорошую плотную резинистую структуру. Вот Короче, ты хочешь вернуть этому мясу… Парные свойства с, с помощью <с фосфата. Хорошо. Сосиски можно сделать с плавленым сырком, не используя фосфат. Знаешь, у нас был ролик. Да, конечно. А, да. Скажи, Там а... Там фосфатов в три раза больше, чем, чем мы обычно колбасу кладем в плавленном сырке. Поэтому, Ты не упомянул да. нитритную соль. Да. Нитритная соль, пожалуйста. Вот в всяком пакетике у меня написано новая. Она уже не новая, она с Новым годом у нас продается. Да, Акзонобель датская, нормальная, хорошая, лучшая, которая я вообще знаю, которая вообще существует в мире. Да, она такая. Пока есть у нас... Да? У нас сейчас есть, там еще тонны три, наверное, осталось вот Пока хватит, пока Ну хотя, в принципе, особых проблем с доставкой я пока не вижу Ну хоть там и говорят о каких ну, проблемах Ну кто знает, как будет бы. Да, пока, пока она есть, пока вот Она хранится годами, я открывал В 2014 году она исчезла у нас в России Я нашел баночку полгода назад С этой старой нитритной солью попробовала на месте, она точно так же работает, то есть с 2014 -го года до 2022 -го года она не потеряла никаких свойств, ничего там с ней не, не произошло, то есть можно даже, даже и впрок брать, так-то уж, если что, mm -hmm. она не портится, а, кстати, отличается от нашей, нашего производства российского, но это отдельная история, <laughs> есть там некоторые производители, которые нейтрит не кладут, Всё, я можно, думала, я что все, можно я задействую, надеюсь, надеюсь, скоро. надеюсь, так, я, пожалуй, в морозилку пошел, вариантов нет, Венский, мой любимый. Правда, моя любовь. Я с ним так долго ковырялся, когда делал. По сути, это состав венских сосисок. Вот венский, который франкфуртские. Ну, венские, франкфуртские сосиски по-разному называют. Потому что Иоганн Лейнер, Лайнер, который переехал из одного в другое место. Запахло, да? Вот. Если у вас нет венского сервелата, используйте спокойненько венские сосиски, в которых тот же самый состав, только есть еще 3 грамма фосфатика. Фосфатико, который я кладу его отдельно. Так что... В Сосиска, пол... Сосиска венская, венская. или сарелат <свенский> венский. <свен> одно и то Скажи, же. Скажи, чем пахнет вот сейчас. Кардамон, черный перец. Белый перец. Нет. Нет, конечно. Мускат. М кори кориандр. Белого тут по-моему нету. А, белый есть, да. Белый перец, мускат. Я его всегда чувствую. Имбирь, кардамон, горчица. Ну хорошо пахнет. Да, белый, кстати. да. Знаете, да, про белый? Да, история моя, не в Африке. Да, э, история с белым перцем моим. Знаете, я искал самые лучшие э, пряности, естественно, ищу. И тут попал с этим белым перцем. Привезли мне этот белый перец э, с хорошего качества, прям офигенного качества. Я этому нашему там Вьетнамцу сказал, дай мне нормально. Привез. А оказалось, оказалось, что этот белый перец сильно воняет носками, прям навозом, прям вот коровяком, прям вот крепко, аж, аж прям вот глаза подрезает, чуток, но подрезает. Вот, Оказалось, что наш белый перец, к которому мы все привыкли, он не ферментированный. То есть тот белый перец, который вы покупаете, он слегка пахнет навозом, ну так, ну, коровячком немножечко, да. Оказалось, что он просто, этот белый перец не ферментированный, он просто отшелушенный от черной этой, этой, оболочки и покрашенный просто звездкой. Белым. Ну хватит, yeah? ну что ты вот. рассказываешь, ну, толченый блин. кирпич, звездка уже пошла, ну что это? Слушай, ну что я могу тебе сказать? Это, это и э, люди начали жаловаться, типа, блин, у вас такой белый перец, что прям каким-то говном пахнет. А как еще по-русски, крабиков? И что тебе пришлось убавлять? Пришлось убавлять. В общем, белый перец пришлось убавлять и пересмотреть, ну все рецептуры, где он использовался. Ну, да, людям все-таки наш человек не непривычен к такому яркому аромату ферментированных. Пряностей. Зато натурально, без звездки. Без звездки. Это факт. Да. Все, ребят, поехали дальше. Перемешиваем аккуратно. Он еще ну, пока я болтаю, я же люблю языком чесать. Сами, сами видите. Так, надо обязательно руки побрик, Что побред, да? вам конкретно? Что конкретно сейчас ты Я сейчас замешиваю из сервелата два с килограмма сервелата, мороженый фарш такой подмороженный. Ох, прям как руки то сводит. Ну, надеюсь, меня хватит. Вот здесь самое тонкое место в сервелате. Главное перемешать, но не перемешать. В смысле? Не не перебить фарш своими руками теплыми. Температура не... какая должна быть? Ну, ну где-то плюс 7 на выходе максимум. Поэтому лучше, конечно, если вы не уверены. Даже плюс 12 нельзя, нельзя. У вот, доктора. Вот здесь смотри, вот фишка в чем. Покажу, не покажу, но ведешься. Видишь, вот пока он блестит, а -а -а. пока блестит кусочек. Ты должен сделать так, чтобы этот кусочек перестал блестеть, стал таким матовым, но не совсем белым а таким замотел, заматовел, как это. Ну вот чуть-чуть не, не блестящим, вот так можно сказать. Пока еще даже специями. Оставь специи. один кусочек, вот, Нет-нет, вот нет, не, не, не получится, не получится. нет, не, не, не, не хочу, извини, пожалуйста, мне Но нужна колбаса, а не эксперимент. Я должен сделать качество. Что, матовый или матовый? Маленький, да. Вот так, нормально? Маленький. Больше не дам. Да. Слушай, ну ты там своим, вашим ученикам заказал сколько килограмм колбасы? Да немножко, 10 бутербродов. <смех> а что ж ты мне раньше не сказал? Я, вообще, <смех> я пошел бы купил бы. <смех> Ладно. <смех> Слушай, вот так вот информация гуляет. Ну как так? 10 бутербродов и 2,5 килограмма колбасы. Ну что это? <смех> Смотри, сейчас вот вы все увидите. Прям все увидите. Мешать становится тяжело, но обязательно вы должны это сделать. Промешать до конца. И вовремя остановиться. Вот как сейчас, вот, кстати, покажу еще. Как на, начнет отлипать от чашки, значит, уже готово. Mm -hmm. Ну, так скажем, один из признаков, один из маркеров, что пора остановиться. Пока он слишком липкий еще. Ну, вот, смотрите, видите, он стал такой тягучий. И вот каждый кусочек мяса покрылся такой матовостью беленькой. Вот видите, вот, вот тут видно, да, ты наводишься. Ну, вот видно. Такой вот матовостью. Чуть-чуть я его еще не добил, прям чуть-чуть самая малость. Но... Давай сравним. Mm, давай, смотри. Вот то, что я отложил. И вот то, что получилось. Видите разницу? Вот тут такой блестящий такой, да? А тут такой матовенький. Чуть-чуть. Видите разницу? Не очень. Видно, что он стал такой длинный. Длинный, да. Насчет вот не он, очень та, тягучий, тянет. между пальцем тянется. Вот видите? Вот он. А этот рвется. Простровется и все. Вот и вся разница. Буквально 5 минут перемешивания. Все. Вот это тонкая игра, тонкая вот момент, который, вот, ну, только, наверное, из рук руки можно передавать. Потому что, ну, как ты вот по экранам увидишь? Ну, можно попробовать. Наверное, опыт ну, И опыт, опыт, там, еще, и опыт да. конечно, да. Там 5-10 килограмм брака, и в принципе, все, все ваши проблемы решаются. А брак как люди увидят? Ну, переочок такой, знаешь, котлетки вкусные. Сухой такой котлетки, сухой, которая вываливается из фарша в виде там, сухого фарша, на бутерброд, в виде паштета, так, так, можно сказать. Паштет не сухой обычно? А ну, это сухой, потому что из него бурьон отдельно вытек. Ага. Ну, можно, оболочек, кстати, короче, она можно оставить в оболочке. Кстати, у, у поляков есть такая колбаса, Ой, я не помню, как она называется. В общем, это сплошной отек, <laughs> а в серединке фарш. Мне очень понравилось. Это типа смальца но с фаршем, то есть снаружи жир, Потекший, прям вот капец какой потекший А вот внутри такая трубочка из фарша Я сколько пытался так добиться, не, не получилось А наш поляк-технолог, ну я туда ездил учиться в Варшаву Он, он не сознается, говорит, Паша, по-моему, так случайно получилось Ну как случайно, когда в магазине продается Я не помню, как она называется Если кто знает, скажите Сейчас что делаем? Сейчас краковскую замешиваем Краковская Ну она так называется, краковская Знаете, что в Кракове Краковская по-другому выглядит. Она просто в батонах и что-то типа нашей около ветчины колбасы. Ну, какая, знаете, смесь. Ну, это же ГОСТовское название наше. Да, конечно, как украинская, собственно, жареное и украинское полкопченое. Ну, наши ГОСТовские названия, мы к ним привыкли. Поэтому какая разница, у кого там что написано, у нас по-другому. Соли используем так, у нас тут два, соответственно. 40 граммов, 20 грамм на кило, это 2%. Воды сколько? Воды не, ну никак. Не, не Краковская нет воды. Полукопченые, вареные, копченые и сирелла, мы не добавляем воды по ГОСТу. Uh -huh. Если очень хочется, то можно, но на свой страх и риск. Как бы так. Ну можно добавить. Но смотрите, тут че фишка. Вот а, если я бы сделал из нежирного мяса, которое бы распустил бы отдельно на мясорубке, я бы туда добавил воды на нежирное мясо, мелко измельченное. А как только я жир измельчу вот так мелко, скорее всего, эта вода создаст, создаст эмульсию, и это будет причиной брака. Ну, эмульсию в смысле, вот с этим жиром она такая взобьется, так и, как вот масло начинает сбиваться из сметаны. Видели такие кусочки жира? Вот то же самое будет болтаться. Поэтому на нежирное сырье мелко измельченная. можно добавить воды там 5-10 ну, процентов для компенсации термопотери а как только ты жир измельчил вот так то уже все сюда вода нельзя вот собственно поэтому и есть расхождение и еще момент с термопотерями. если ты э, делаешь какой-то коптилки где высокие термопотери у тебя конечно у тебя там усушка там 20 процентов 25 процентов оно тебе и пересореная колбаса получается из за того что ты ну из килограмм получил 750 граммов. вот ну ну, что-то менять надо в термообработке. Но еще момент скажу. У краковской, гостовской колбасы выход, по-моему, если не ошибаюсь, 72%. То есть колбасу еще сушили, 72%. То есть 208 граммов с килограмма она теряла. И добавляли 3 килограмма соли на 100 килограмм, 3%. Соответственно, 3% превращались около, в под 4%. Ну, там, сколько там, третья она теряла веса, да, считаю, 72 выгода, выхода. Вот. Для чего это было сделано? Для того, чтобы э, ГОСТецская колбаса хорошо хранилась. Потому что тогда, в те времена создания тех ГОСТов, ну, с холодильником было не очень, да, и со всякими там консервантами. Поэтому это когда? Какие всякие года? колбасы усушивали сильно. Ну, это ГОС 78-го года, 78-го года, да? Почему а с существовало... было не очень? Очень, даже очень? Ну, нет. Ну, так скажем, э, сроки годности были увеличены искусственно снижением э, активности воды mm -hmm. в, в продукте. Да? То есть, чем меньше воды в продукте, тем дольше хранится этот продукт. И та самая докторская, кстати, о которой все говорят э, по ГОСу 38-го года. Извините, я уже на трибунку встал. Я уже <laughs> сейчас закончим. Докторская 38-го года. Это не та дотраска, к которой вы все привыкли. Это что-то типа сервелата вот такого, сухого, потому что у нее выход тоже был там меньше 100%. Вы понимаете? Ну там 98% что такое. То есть это не та сочная, классная, докторская на разрезе, которую вы видите там, ну ничего не видите. Та докторская 1938 года была, ну совсем другой. Она типа сервилата, типа да? Светлата, жесткая такая, лишь потому, что не было холодильников и нужно было обеспечить срок годности. Так, ну ладно, ты вот пальцем размешал что-то здесь? Это любимый жест барменов, знаешь, блин, бармен, Колбасник. с рукой. Колбасенько пошел. А, дальше мешаем. Естественно, если бы тут было не сырье, я бы сначала его замешал в основу. А потом уже туда вбил вот эту вот красивую, красивую нарезку. Ну, здесь у меня вот как-то... Нежирное сырье обычно, это, конечно, говядина. Говядина, да. да. Угу. Вот как. И здесь все по упрощенной схеме. По домашней, бескультурной. Просто как котлеты, по сути. Ну, это и есть котлеты. Что получилось? Ну, собственно, каракское готова, видишь? Вот такая вот картиночка получилась. То есть это крупные кусочки ветчины в окружении мелких кусочков фарша. Я все-таки грешен, каюсь, добавил еще десятиночку воды. Десятиночку, в смысле, десять процентов. А Для зачем? А чтобы компенсировать свои термопотери И чтобы она была такая сачная-сачная, классная. А как ты себя обезопасил от отека? Ну так фосфат же есть. Mm. Так что, а, вы главное думали. не делайте, как я говорю, вы делайте, как оно будет написано в тексте, понимаете? Mm. Ну да. да, серьезно? Ну а что серьезно? Ну лучше не добавлять конечно, но ну, это же не гостовская, краковская. А у здесь еще и свиная, да полностью. Так что... А с другой стороны, свинина, она же более такая сочная, мягкая, чем с галерой. Она менее влагоемкая, поэтому с водой аккуратно нужно поступать. Но на свой страх и риск, я это делаю. Вы Смотрю, не делаете? вы не делайте, ну, вам нельзя, нет. Те, кто начинающие, если сразу не помыл посуду, в перемешивал, все капец, потом не отмоешь. Это прям вот лучше потратить 2 минуты сейчас, чем э, полчаса потом. Это фабрика. Поэтому хозяйка на заметку называется, да? Поэтому на заводах, кстати, вот там говорят, что типа какие-то корицы там попадают в мясорубку. Мясорубка сразу моются, потому что если не помыл мясорубку, сразу то «капец» ты потом не отмоешь. Слово «капец» два раза использую. Ну, потому что это действительно капец. <с> Я попадал на такие условия, на такие ситуации. И мне очень не хочется э, их повторять, так скажем. Помыл, все чистенько и поставил храниться. Потом, перед тем, как запустить, ты снова промываешь ее. Для чего? Для того, чтобы как, как можно меньше налипла Чтобы меньше мыть потом, понимаете? Лень, движущая силы всего этого процесса. Лень, движущая силы чистоты. <с> так что да. Смотрите, как набивать, чтобы не было пузырьков на срезе, ну, таких больших полостей. полостей. Вот чуть-чуть, а, в каждом ролике показываю, еще покажу. Вот чуть-чуть придавит немножечко. Видите, вот конец цевки, да? Чуть-чуть придавил, и фарш, видите, вот, вот плюется он. В каждом ролике показываю, но почему-то пропускают. Чтобы не было было. Это, чтобы этот воздух выходил, создание небольшое давление, чтобы ему было легче выйти из фарша, чем остаться в фарше, понимаете? Чуть-чуть придавливаешь, прям вот немножечко. И, соответственно, снимаешь тоже с, с цепки, чтобы потом не было вот такой бельки, да, на срезе. Ты ее потом вот так раз-раз-раз-раз, ну, как вариант. А лучше всего фарш Делаю батончики маленькие для того, чтобы всем хватило. Всем сестрам по серьгам, ну, и всем желающим по батонку колбасы. Это сервелад. Да, Фарш такой серенький стал. Уже не ты сработал, да? О, как мы с тобой, как, как стихи рассказываем. Подожди, вдвоем. это же краковская. Ну, тут тут а -а, а, а серенькие почему становятся фарш? Нитрит натрия реагирует с миоглобином мясо и переходит в другой цвет, так скажем. А потом при термобработке наоборот, все, что было серым, станет розовым. Угу. Вот такая такая вот. метаморфоза. Да, народ, кстати, тоже я иногда улыбаюсь. Некоторые мясники покупают нитрит натрия, ну, в смысле нитритную соль, и говорят. Я обшикал мясо на витрине, чтобы оно не, не, не, не серело, да? Ну, чтобы оно было дольше красным. Ну, он же цвет защищает. А оно наоборот стало серым. Вы не чуть-чуть продали. Ой, блин. Что такое? Тогда его нужно сварить, да. Ну да, и такие тоже случаи. Случаев вот прям вот такого, знаете, ну. Паш, просто люди не знают. Не знают, и не хотят погружаться. Вот это важно. Но это Паш химия, извините. Это страшная химия, Ну, В смысле, это.. Глубоко химические процессы в мясе ну, нужно да, изучить. Да, биохимические, да. Я учил эту биохимию и в техникуме три года, два года. Я, учил. И в институте три года у нас была. Вот поэтому тебе это кажется все само собой разумеющимся. Про оболочку расскажешь? А, да, расскажу. Это какой-то полимер, мне кажется, даже немножко с целлюлозой. Смешанный, то есть условно проницаемый полимер. Это налаферм, но точно такая же оболочка, вот по, ну, по качеству я вижу. Есть еще и ICL премиум называется. ICL Premium. Именно не обычная ICL, а Premium. Она позволяет и вялить в этой оболочке, и э, коптить, в смысле варить-коптить. То есть такая приятная получается корочка, дымная кол колечко, там все как, как положено, корочка обжарочки. Вот, так что так, и хорошо и вялится колбаса, и варен копченок получается. что хотите вообще. Я нужно смочить, да? Однозначно, иначе не раскрывается. Конечно, по-правильному замочить минуты хотя бы пять. У меня их нет. У меня делать прическу. Да я никуда не тороплюсь. Да, сейчас немножко намокли. Да ты все время торопишься. Вот, каракаску надо набивать, естественно, вот череву, череву я уже замочил, деда, вот она, черева 34-36, вот такая вот она, такие вот вам покажу штуки. Ее вот. нужно замочить. Обязательно. обязательно, да, вот она, 36, 34, Бу, 34 36, да. Замочить на сколько? Да, чтобы на бухло. ну, на 10 хотя бы. Ну, с черевой сложнее, потому что, видишь, вот, пока я болтаю, пластик уже набух, угу. а черевей еще надо будет набухать. А я видела, что ты уже такой единожды э замоченный пластик только что использовала, да? Соступать. Она у тебя такая была, ну, как бы, после того, как ты ее намочил, ты ее снова замотал в рулончик. Ну, она подсохла, да, ну, пластик... Да ее он... можно точно так же пластик, размочить? Пластик, в принципе, это... да, наверное, да. Ну, хоть ну, ты и... ты сейчас как сделал? Производитель этого не рекомендует, но, в принципе, пластик, он же не портится, и что-нибудь будет. Ну, подсох. Ты и сейчас размочил он... снова вот этот вот скукоженный? Ну, там хвостик был скукоженный, сам, ну, что... Ну, смотри, пластик не портится, поэтому единственное, что может быть плохо, когда он пересохнет после того, как... Мы его замачиваем, он уже смазан, внутри смазан небольшим таким слоем масла тоненьким. Вот, это масло смывается и, естественно, при высыхании у тебя есть риск, что ты вот сомнешь его немножечко, он потрескается по этим сгибам и дырочки появятся. Смотрите, у меня вот тут еще осталось много колбасы, вот тут в цепке. Поэтому я сейчас положу сюда краковскую и потом добью еще сырелат. Будет а? половинка такая, нет, половинка Нет, нет, потому что у него столько ровно фарши вот здесь -то торчит еще. Угу. Так что такие хитрости, небольшие хитрости. Протолкнул, да, и пропустил. Протолкнул, дорогая, протолкнул. Смотри, ну вот обычно метрового отрезка хватает на 3. Ну ладно, давай так. Я хочу побольше просто краковской. Делаем такие пробелы по длине такого колечка. Колечко, конечно, нестандартное. У краковской колбасы длина, диаметра колечка 15 см, а здесь у нас всего лишь нас 10 см. Но зато побольше 7 хватит, так скажем. Да? Вот так вот. И потом по этим пробелам просто режем и режем, а? понимаете? А расскажи про шприц. Что это за шприц? О, это мне китайцы прислали. О, тестовый опытный. То есть такого он не продается. Ну, какая-то облегченная версия. Видишь, с легкой станиной. Угу. Но цена примерно такая же, как и на обычную хакку. А мне хак нравится, я в нее влюблен. Мы ей торгуем с 2013 года. Да, с 2013 -го года. То есть уже порядка 9 лет. И ни одного возврата, и ни одной проблемы с ними нет, с хаками. Поэтому, если берете шприц, берите хаку. Именно хаку с, с гравировочкой на корпусе, не с наклеечкой. Вот видите, раз пробел сделал, поставил, раз еще пробел сделал. Раз, еще пробел сделал. Ну, уже не надо делать. Вот, такие пробелы потом порезал, потом так, а -а -а, раз, сложил, завязал. Может, в принципе, узелочком друг на друга завязать, вот так вот. И все, получится колечко. Отличительный признак краковской – это колечко вот такое. А -а -а. Вот чай и краковская. по ГОСТу советского, да? Ну, Как ты сказал, да, что образ... в Кракове, краковская продается образ... просто батончиками. Да. да. Курьер пришел. Да. Пришел. Ну что, поехали дальше. Сардельки, все-таки сардельки со смесью либеркеза. Не темновато? Ксюш, может свет включить? Лучше? <смех> Поехали так. Мясо подморозило, смотрите, по краям стало немножко тверденьким. Ну, примерно тут минус э, 1 градус, я надеюсь, есть. Вот. Все вообще просто. Термонтер нет у тебя? Термометра нет? сейчас найдем, конечно. Сейчас найдем. Смесь для либеркеза. Не важно, какая смесь. Вообще не важно. Тут просто есть фосфат, и мне он нужен. И мне нравится этот вкус. Либеркеза – это мясной хлеб. Вот. Туда его раз. Соли нитритной. И дальше, дальше масло. Нет, сначала я сделаю основу, секунду. Мы будем по, по классике идти. Паша, скажи, пожалуйста, у тебя вот колбаса лежит и греется? Она греется, она уже оттепляется. А, оттепляется, то есть это все как надо. То есть сейчас уже вот этому фаршу, батон не связанный, он как раз сейчас проходит в фазу оттепления. То есть ему уже не страшно там перегреться? 200. Перегреться? 200 грамм воды. 200 грамм воды на килограмм? На килограмм нежирного мяса. И чуть позже будет еще примерно 200 грамм масла. А ты говорил 400 и 400 в начале. Давайте 200. Я, посмотрю, я тоже так подумал. Я посмотрю, по, по, по ходу пьесы. Это речи. килограмм так, Нет, это 800 грамм. Кило 800 всего лишь. Быстро расскажу, что, что делаем. Сейчас я из нежирного мяса с помощью фосфатов, соли, вытаскиваю белковую матрицу, ну, то есть максимум белка, раствор белка в воде делаю, налил же воды, да, и потом уже как вот майонез вы делаете, в яйцо вливаете масло тонкую Вот то же самое буду делать и с фаршем сарделек, ну, сосисок сарделек нет, нет разница. Ну, все-таки решил э, долить воды, потому что, смотрите, что у нас, какая картиночка получается, да, прям бугром встает, uh -huh. вот, э, нормально, фарш хороший вытерпит. 350, примерно, чем ласка. сколько всего? Ты говорил, 200 и 200. 200 и 150. 350. Включились. 240. Сейчас посмотрим. Да. Ты да. сначала говорил 400 воды, 400. Потом, 200. потом 200, а теперь говоришь, еще 150 налью. А, итого 350, А как нормальный. это вообще получается? Ну, ты когда наливаешь первые 200, первую половину воды, бьешь и смотришь на, ну, на а, сам Может быть, он делал? до вот. меня был накачанный, я же не знаю. Подожди, вот ты 200 влил, и что? Вот, пока Ее я вижу суспензию, стоит... я пока как вижу он? суспензию. Да. Ну, вот, по сути, Тебе это наглаз, хочется, конечно. чтобы он был жиже, да? Здесь, в, этой, в этой индейке очень много белка. Очень mm -hmm. много белка, да, и она правда. способна связать много воды и жира. А нам это нужно для того, чтобы получить сочную вкусную сардельочку. В общем, ты действуешь ситуативно. Ну, я вам вы, еще раз повторю, смотрите, как будет написано, а не так, как я сейчас говорю. Нет, ну почему? Это же опыт. Вот сейчас ты считаешь, ну, я вижу, что Я густоват. Да, ну, Своим глазом я вижу, да. Да, ну, а блин. ты масло наливаешь столько, сколько и воды, правильно? Вот сколько воды примерно, нальешь, столько примерно, и масла. Примерно, примерно. Может быть, чуть-чуть меньше. И ты тоже масла. будешь ориентироваться на что-то Да, там. я налью половину масла, посмотрю на ситуацию, и потом, если будет нужно, А что ты должен увидеть или не Я должен увидеть хорошую эмульсию. Ну. Хорошая это какая? Ну ладно, мы будем 25 смотреть. лет опыта. Хорошая это видно. Уже 25. Я начал колбасить с 196 года. Колбасить. Это чай? Да, практически. Смотри, вот такой фарш. А почему я... желтый? А, Ксюша, это масло. Вот такой фарш, посмотри, видишь, небольшие кусочки недобитого мяса я вижу еще на среднем, ну вот тут в структуре. Уже все хорошо, уже прям хорошо. А, наливаем тонкой стройкой, наливая во время движения, ну как обычно, mm -hmm. майонез делаешь, mm -hmm. масло и смотрим на ситуацию, он должен резко загустеть, как густеет майонез. Так, так -то... сейчас это 200 э -э масла, правильно? Да, да так точно. масло тормознем. Ну, слишком густо, -то да? Ну, не густо. Я просто вижу, что уже хватит. А что, как? На что ориентируешься? Ну, она уже начала подрываться. Чуть-чуть, видишь? Ну, в общем, нормально всё. А водичку еще добавить? Нет, все. То есть, остановились То есть 350 воды и 200 а масла. А ты смешал, значит, масло с водой или что? Когда ты еще 150 налил? Я не видела. Блин, ну, все. ну что? Ты же снимала. Нет. Ещё ну, 3. собственно, все. Видите, прям такая стоящий колом mm -hmm. эмульсия. Надо добиваться такого результата, да? Надо добиваться температуры плюс 15. Ну, дальше показывать не будем. Второй замес точно такой же. И набиваем в обычную, обычную свиную череву. Это будут сардельки. И закоптим по, по классической схеме термообработки вместе с нашей краковской и сервелатом. Это будет все как бы заодно. Да? И расскажи еще про отепление. Сколько сейчас они отепление будут Отепление уже не нужно. В сардельках... Нет, нет, я... в сардельках ясно, что не нужно. А вот лежат у тебя краковская и сервелат. А, ну... По сути, сейчас как раз они и солятся. Вот видишь, краковская еще розоватая, а сероватая уже серенький. Вот буквально разница там ну, в 10 минут между ними. Да. Вот это все... Сколько они должны так при комнатной температуре Ну, повязать? должны при комнатной температуре минимальное время, потому что мы должны это сделать лучше всего либо в духовке при 35-40 градусах, либо в термокамере, это называется оттепление режим. Вот, при 35-40, ну там ну, минут 20-30 с паром, это все быстренько отепляется. А ты сейчас их поместишь в духовку, отеплешь? А Нет, я все дождусь... Все-таки моей термокамеры. Мы ну, сейчас пойду в гараж. какой ты шпагат красивый. Да, тоже из образцов. Ну, у меня тут все из образцов дома лежит. А, мы делаем колба все колбасы и сардельки на даже меньше, чем одном, одном квадратном метре. Да? Да, и спиной к окну, поэтому темно. Спиной к окну, да. Ну, а... это же неприспособленные условия. Понятно. Но это не мешает нам делать по 6 килограмм колбасы за один раз, час. На 10 бутербродов. Да. 2,5 сервелата, 2 краковской и где-то по 3 килограмма, ну почти 3. А масло не вошло, да, вот это в индейку? Или это уже следующий замес? Это уже второй замес, у него вот столько масла ушло. И примерно 3 килограмма, ну 2,5 килограмма сарделия. Да. Вот это все можно сделать за один час. Ну и потом еще пойду сейчас в гараж переменить, ну либо в духовку. В принципе, за тот же там 2 часа примерно все это дело произойдет. То есть общий цикл термообработки и изготовления колбасы дома в домашних условиях на примерно на полутора метрах, так скажем. Да, ну, где-то часа 4. От начала до конца. Часа 4 потратил ты и, например, в субботу, и на там, неделю вперед ты ешь всякий ассортимент сарделек, сервелата и кракской колбасы. Погачай друзей и радуешься. Вот так что, так, повторяйте, делайте, у вас все будет получаться. Практически хирургически, но зато очень экономически обоснованно. Знаете, сколько стоит такая колбаса? Не дороже, чем кусок мяса. Ну, примерно. Примерно. Ну, почему? Потому что я добавил утром немножко воды. Вода лечит. Ну, примерно себестоимость этой краковской колбасы будет на уровне 300 рублей за кило. Паша, а у тебя вот это греется эмульсия, это ничего? А все. Знаешь, да, кстати, часто спрашивают новички, когда ты сделал уже фарш, ему уже не важно, греется он или нет. То есть ты можешь уже не бегать, не охлаждать его, ничего не делать. Он уже готов, эмульсии готова, и нам важно не перегреть фарш в момент его механического обработки, механической, да, то есть измельчения. А дальше, ну, уже отепление, уже можно не париться. Сардельки мы измельчаем, если есть фосфат. И фарш достаточно сильно охлажден, мы его измельчаем до 15. До 15 градусов. Я раньше этого не говорил. Диметритную соль лучше не, ну, не бодяжить. Я тоже раньше об этом не говорил. Говорил, что пополам. Ну, Паш, не... разъясни для тех, кто не в курсе. О чем? Бодяжить пополам. Почти во всех рецептах у нас была э, рекомендация о том, чтобы нитритную соль нужно пополам э, размешивать с поваренной солью, для того, чтобы снизить количество нитрит натрия. Но, исходя из, э, так скажем... Но это же результат... вот эти страшилки из телевизора, поэтому да, да, ты вот это да, делал. Да. Ну, да, да. Что нитрит натрия – это очень-очень плохо. Это очень ужасно и очень ужасно. Да, Но то, потом, что во всех овощах... Когда мы погрузились в материал, так скажем, Оказалось, что нитрит натрия и нитрат натрия вырабатывается у вас в слюнных железах у взрослых людей, а у младенцев не вырабатывается. Поэтому есть достаточно, ну, есть статистика смертности младенцев из-за того, что у них внутрикишечный батуризм развивается, клостридия развивается, а секреты слюнные еще не выделяют нитрит натрия, который подавляет в кишечнике клостридии. Понимаете, как все завязано? Мы даже об этом не знали, а оно вон оно как. И количество нитрит, нитратов у нас в пище, вот, который вас окружает, ну, она зашкаливает. Вот, вот в ну, в общем, воде, теперь ты не, не бодяжишь, да? А, теперь как я ты обласил, сказал? не боюсь. Да, тем Ну, правда, я обласил еще лет. После термообработки сколько там это? Попробовал чисто нитрит на вкус, он был сладкий. Да, что? Он сладкий? Да, тогда я заболел колбасным вирусом. С какого момента я перестал рекомендовать мешать соль пополам? Да и до сих пор не перестал. Сегодня, по-моему, ролик выходит опять соль пополам. Ребята, вы смотрите? Если в мясе много миоглобина, то есть красного мяса, то соль лучше не мешать. Если в мясе нет миоглобина, как вот в этом мясе, то можно помешать соль пополам, в смысле нитритную, да, потому что здесь нечему реагировать с миоглобином. А в говядине есть чему реагировать с миоглобином, и количество нитритнатрия снижается очень сильно, Прям до пороговых значений даже. Поэтому... Но ну, а какой смысл сюда вот, например, класть вообще нитритную соль? А для вкуса. Для вкуса. Понимаешь, он еще и вкус дает. То есть вот в сардельках нам интересен только цвет и вкус. Понятно, что в индейской в грудке индейки нет практически миоглобина, там белое мясо. Но все равно тут она будет немножечко розовенькая и такой колбасный вкус появится. Mm -hmm. Вот от этого никуда не уйдет. Мы должны просто считать количество нитрит натрия в изделии и все, и задачи. То есть количество нитрит натрия на термически обработанные изделия нам там до 10 миллиграмм можно там 7,5-10 при вялении этот нейтрид натрия разрушается и мы должны его положить но ну, не меньше чем там 12 или 15 может быть даже больше если ну, там у тебя больше. свои инструменты соль для вяления. да немножко, да, не надо смешивать все-таки все, все разные на вкус все колбаса готова в общем ты запутал еще больше ничего не объяснил секс я начинаю делать надо ли вам мешать нитритную соль или вообще что такое нитритная соль, ролики на канале, смотрите прямо сравнение всех, всех солей вообще, вот ролик недавно был, у нас там есть инста соль, инстасоли. вообще зачем нужна нитритная соль, ролик еще один был года три назад. Зачем, для чего? Вот, собственно, вся эта информация, которую я сейчас проговорил, она есть. И э, мешать ли вам или не мешать, в каких случаях мешать? Ну, в принципе, я уже сказал, да. Если это термически обработанные изделия, то можно мешать, если там мало миоглобина. Мешать если нитритную соль пополам, пополам с поваренной. Да. Угу. Если у вас там миоглобин достаточно, то есть говяжье какое-то изделия, говяжья емкая рецептура, тогда лучше не мешать нитритную соль пополам. И если мы говорим про вяление, мы однозначно не мешаем нитритную соль ни в коем случае и увеличиваем ее закладку почти в два раза по сравнению с термически обработанными изделиями. Вот, ну ты практически сейчас никогда ничего не мешаешь. Да? Ну и вообще э, на да. производстве не смешивают варенку там куда-то добавляют нитритную соль, да? На производстве пор используют чистый нитрит натрия Хоть это запрещено. Нет, нет, мы это не знаем. Мы это не знаем. Мы это там не знаем. Мы это не знаем. Потому что сам чистый нитрит натрия стоит ну, там, копейки, там, рублей 300, 300 за килограмм. Раствор? Килограмм нитрита натрия чистого стоит рублей 300-400 за килограмм. Но это ядовитое вещество первого класса опасности, поэтому… Э а в э чем э они растворяют? В... в воде? В воде. Поэтому его растворением, ну, то есть работой с ним, должны заниматься только лишь аттестованные лаборатории. Угу. А соли там нитритной нет, что ли, да? Э -э соли там нет. Ну, ну каких-то есть на модных, которые по ХАСПу но таких я мало знаю.